1 июля 2019 года и Руны Хагалас и Лагус. Напоминаю, что курс Руника начинается с 3 июля. Уже скоро не пропустите. И начало курса стихийной магии с 4 июля. Пишите заявки в скайп. Описание этих курсов находится под видео. Нажмите по ссылочке, пройдите и почитайте. Что касается сегодняшнего прогноза, то день явно относится к самокопаниям. Поток лагуза может смыть весь негатив, все навязанные убеждения, потому что все это полезет сегодня отовсюду. Главное не расстраиваться и не психовать, а сделать выводы и э, устранить. Рекомендуется медитация с погружением в свой внутренний мир. В семье, возможно, всплывут какие-то старые обиды и претензии, постарайтесь не усугублять. И если разговор слишком тяжелый, лучше отложите разборки на другой день. Знакомиться сегодня, конечно, можно, но если человек не понравился вам чем-то с первого взгляда, то дальнейшие отношения, скорее всего, обречены на неудачу. В бизнесе тоже надо прислушаться к внутренним ощущениям, иначе есть риск все потерять. Инвестиции, если делаете, то только на основе интуитивного ощущения. Если вы еще плохо понимаете, что говорит ваша интуиция, то разумнее будет не предпринимать никаких подобных действий. На работе старайтесь не высовываться и не вступать в конфликты, и день пройдет замечательно, чего вам всем и желаю. Буду рада вашим лайкам и комментариям. И до встречи в следующем дне.